Друзья, данная информация не будет принята и понята многими. Я это отлично понимаю. Но по моему мнению и мнению о, а главное, практическому применению ее другими людьми, она является крайне важной. Особенно сейчас, в данный момент времени, когда большинство из нас ищет выхода из своих проблем. Кредиты, ЖКХ, приставы, налоги, суды. И для данных проблем есть решение. О некоторых успешных случаях я рассказала в своих предыдущих видео. Можно обыграть противника на одной шахматной доске, хорошо изучив правила игры и научившись их виртуозно применять. Можно, и никто не мешает действовать именно так. Но есть еще один крайне интересный вариант. Это получить знание, как обойти навязанную нам игру, вообще уйти шахматной доске. Речь сегодня пойдет как раз о таком способе о живых людях, о возможностях, которые появляются у тех, кто самоидентифицировал себя как живого мужчину или живую женщину. Возможно, вы что-то уже слышали об этом, а может, слышите впервые и вам режут слух эти слова. Предлагаю ознакомиться с этой темой глубоко, чтобы сделать правильные выводы. Все мы находимся в иллюзии того, что все люди равны. На самом деле, Согласно общепринятым международным нормам, всех людей классифицируют по определенным категориям. В основу классификации людей легло римское право, на котором построены правовые системы России, всех европейских стран и большинства стран мира. Иначе говоря, правовое устройство большинства стран основано на принципах правовладения, поскольку древнее римское право описывает именно рабовладельческий строй. Свободные граждане Рима были разделены на две группы. Первый – патриции, древние жители Рима, привилегированный слой. Второй – плебеи, те, кто добровольно переселился в Рим и были покорены римлянами, граждане второго сорта. Было еще несколько классов, которые не являлись гражданами и имели некоторые юридические права, а также рабы, лишенные всех прав. В современном мире существуют также признаки для определения классификации людей согласно римскому праву. Распознать, к какому классу относится личность, возможно, по написанию его инициалов, по документам или юридическому названию личности. 1. Патриции. Человек живой, мужчина или женщина, привилегированный слой, самый высокий правовой статус. Написание имя Дмитрий, это как Николай II, Елизавета II, Екатерина I и так далее. Второе. Любие граждане, есть некоторые права, но не высшего порядка. Написание имя Дмитрий Иванович Степанов. И третье. Вольно отпущенники, лица, называющие себя государственные исполнительные органы, при полномочиях, приставы, полиция и другие. Написание имя Степанов Дмитрий Иванович. Четвертое. Рабы. Физическое лицо, субъект. Рабы, лишенные всех прав, являются вещами, как неодушевленные, неживые предметы, мертвые юридически. Написание, фамилии, имя, отчества all caps, то есть все заглавные. Украв у граждан СССР паспорта, в котором был признак хоть каких-то прав, согласно написанию инициалов, нам выдали паспорта РФ с написанием фио, капслог, всеми заглавными буквами, понизив автоматически нас в статусе с лишением всех гражданских прав. Нас настойчиво приучают к названию субъект, лицо или физическое лицо, превращая живых человеческих мужчин и женщин в неодушевленные предметы мертвых юридически. Когда мы рождаемся в родильном доме, обязательно пишется, что мы живорожденные. Данная запись вносится в накладную, как на товар, заполняемую на ребенка, где указан его рост, вес и иные данные. Также запись о живорождении вносится в книгу актов гражданского состояния в ЗАГСе при выдаче свидетельства о рождении. Однако уже в свидетельстве о рождении не пишется, что рожден мальчик или девочка и что ему принадлежит Имя, учрежденное его родителями, опишется, а что рождены инициалы, фио, и вместо человека гражданин, и тем самым получается, что рожден не сам человек, а наименование в виде имени, отчества и фамилии гражданина, например, свидетельство о рождении Баранова Павла Григорьевича. Но сами по себе инициалы уже не являются живыми а являются написанными на бумаге словами в виде имени, отчества и фамилии, персональными данными. И с этого момента же врожденные человеческие мальчики и девочки превращаются из живых человечков в неживые, неодушевленные инициалы, написанные на бумаге в виде имен, отчеств и фамилий. А в современных свидетельствах о рождении уже даже не пишут, что рожден гражданин, просто свидетельства о рождении инициалов. Нам с детства прививает общество, что мы являемся этой неживой фикцией, устраивая перекличку в детском саду, школе, армии, на работе. Мы откликаемся на свои имена, думая, что мы и есть имя или ФИО. Например, спрашивают «Кто? Иванов Олег Иванович? Я?» – отвечает мужчина, который является только лишь собственником своих ФИО. Необходимо понять, что мы не есть наши инициалы. Это инициалы являются нашей интеллектуальной, неимущественной собственностью, мертвой и неодушевленной. До тех пор, пока мы определяем себя как фио, мы мертвы. Юридически мы все пропавшие без вести мужчины и женщины, когда-то рожденные живыми в родильном доме.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 Нам кажется, что это и так в порядке вещей, что мы мужчины или женщины, являющиеся человеком, и доказывать это даже глупо, потому что это очевидный факт. Однако сегодня все обстоит совсем не так. Ни один нотариус не напишет, что вы являетесь человеком, мужчиной или женщиной. Также это не признают и в суде, о чем у меня есть ролик на канале о том, как Верхний Пешминский суд отказался принять заявление Игоря Полойчика о признании его живым человеком, мужчиной. Посмотрите, ссылка сейчас на экране. Тем более, если вы подадите в доказательство паспорт, свидетельство о рождении своих инициалов или военный билет, ни один из этих документов не несет информации о том, что вы человек, мужчина или женщина. Многие обращались в ЗАГС с просьбой выдать им копию записи о том, что они живорожденные, но эта информация оказалась под грифом «секретно» и ее категорически не выдают. Многие шли к врачам и даже в суд нет экспертизу за подтверждением нахождения себя как человека в живых и даже эту справку выдают редко и со скрипом. То бесправие, которое сегодня происходит в отношении нас, людей, происходит по одной лишь причине –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 Потому когда выносят судебные решения, фабрикуют дела, избивают в полиции или на мирных митингах, лишают жилья, приставы снимают денежные средства с карточек за якобы долги. Все это делают исключительно в отношении наших мертвых персональных данных, поскольку живой человек не подсуден. А ведь это очень неудобно, если каждый поймет, что ни один человек не имеет права судить другого человека. Черная матья судьи лишь на том основании черная, что этот цвет траура и судит мертвого. Мы для структур исполнительной законодательной судебной власти юридически мертвые субъекты или физические лица. С мертвыми юридически бесправными рабами по статусу можно делать все, что угодно. Облагать налогами, собирать дань, осуждать, долбанув молотком, заткнуть рот работу на суде, унижать, избивать, сажать в тюрьму или на принудительное лечение в диспансер, потрошить на органы, уничтожать любыми способами, включая ГМО, фармакологию, прививки. Рабов можно и нужно кормить отбросами, использовать их труд и вознаграждать подачками в виде минимального прожиточного минимума, унизительных пенсий, зарплат за работу. У раба можно и нужно брать ежемесячную оплату. Налог за то жилье, которое он уже себе купил за кровно заработанные, взимать плату по ЖКХ, потому что эти блага цивилизации принадлежат частным компаниям, человекам, патрициям. И они, имея в собственности ресурсы страны, с барского плеча нам продают как рабам то, что нам не принадлежит.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 возмущаться бессмысленно, бессмысленно и галдеть как стаду рабов или устраивать митинги, писать петиции, подписываться в них как рабы с указанием ФИО или еще лучше паспортных данных, подтверждающих статус раба, поскольку взбунтовавшихся рабов моментально усмирять полицейскими дубинками, слезоточивым газом, сфабрикованными делами по 282 статье или дуркой по причине того, что раб совсем с ума сошел, посмел считать себя живым человеком, патрицией, мужчиной или женщиной. Согласно Международному торговому кодексу, любому товару, а раб это тоже товар, к тому же являющийся неодушевленными инициалами в виде фио, положен штрих-код или чип для его учета и прохождения при оплате на кассе. Помните, в магазине, когда вы берете товар без наклеенной бирки с штрих-кодом, его невозможно оплатить, а современным патрициям так необходимо торговать по-крупному, и главное, чтобы было законно. Вот они и торопятся у нас всех рабов нацепить ценник, штрих-код, чип. К тому же окончательно превратить нас в товар, мы уже не будем мешать свободно торговать нашей землей, территориями и нами самими. А если кто-то из товара под названием «физическое лицо» посмеет возмущаться, ему отключат доступ к электронным деньгам, наличные тогда уже из обороты изымут. изымут. Мы вполне имеем право устранить физические воздействия через чип на сознание, вырубив его вместе с телом или внушив те мысли, которые им нужны. Либо согласно федеральному закону, он 21 ноября 2011 года за номером 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 47 «Донорство органов и ткани человека и их трансплантация, пересадка», Пустить на органы или еду, ведь чтобы этого не сделали, необходим письменный отказ. А у нас в больницах и поликлиниках собирают исключительно информированное согласие на все, указывая в этих согласиях именно на этот закон. Правда, утаивая от рабов состав данной статьи номер 47. На сегодняшний, день, да, на сегодняшний день в нашем законодательстве нет такого права, чтобы дети участвовали в трансплантации органов. Но закон этот как раз разрешает посмертное донорство детское и тканей. причем если у медицинской организации нет на момент изъятия какого-либо заявления от родителей, то считается, что все согласны и это можно делать по умолчанию. То есть родители должны давать давать свое согласие да. на возможную то да. пресса... а, да. забору... если они установлены, просто... Леш, полного. если они установлены, а, есть, то есть Сначала по умолчанию было вообще презумпция согласия. То есть считается, что все согласны, ничего если ни, это у кого, ни у кого нет. Ни, ни у ребеночек. кого спрашивать вообще на не надо. А потом под давлением общественности, вроде как пошли нам на компромисс, ввели фразу о том, что изъятие органов все-таки у детей осуществляется на основе информированного согласия родителей. Но при этом есть положение, которое говорит, что ну вот если общ... организация медицинская, которая занимается забором органов, не поставлена в известность, то она, соответственно, Вольна, все, что можно поможет. предположить, что эта организация будет выгодна не очень, не мягко очень говоря, и активно не искать и все и не обязывает. Нету со согласия. Ну и. Мы кстати, уже целых они... пять минут ждем, а да. тут не родители никого, мы уже позвонили им. и при это это еще на фоне того, что снижаются реализационные мероприятия в отношении новорожденных детей. А, ну да, это же вот выгодно. Раньше было 30 минут спасать ребенка, если он родился и, допустим, и не дышит. Потом 20 минут. А в этом законе уже 10 минут. Всего-навсего нужно бороться за жизнь э, ребенка, который только что родился и находится в, в угрожающем О, состоянии. Получается, что у нас в доме сидят, подожди, нас, получается, в в доме сидят убийцы детей. получается так. Ну, вы понимаете, что можно что, и так связать. Можно и так связать, конечно, это так жестко грубо сказано, но в целом, э, понимаете, нельзя не задуматься на тему, а что же происходит вообще? А что происходит, и кому это кстати? нужно, и зачем это нужно, да. понимаете? Вот такие вещи, если народ так стучится и бьется, и вот так, так не хотят слышать в этих вопросах, но это же элементарно и понятно, что э, что это неправильно, да. и что наши претензии достаточно серьезные. Я это только маленькая их часть. Получается, да. что в Думе сидят действительно убийцы детей, которые занимаются педофилией и трансплантацией органов. Но судя по тому, что вы говорите, ну, что вы Я не могу сказать, не что это написано. именно в Думе они сидят, но тем не менее прослеживается некая коррупционная схема, безусловно. Выгодно, допустим. Вот вы ответите на вопрос. Да, Почему? я и пытаюсь ответить, кому это выгодно. Вот продажа ребенка за границу, усыновление, 50-70 тысяч долларов. Это же тоже выгодный бизнес. Еще какой Получает, выгодный бизнес? Кто? Получает тот, кто продал ребеночка. Детский дом? Контора усыновительная ну, всякие. Ну, конторы, конторы, конторы, конторы, Получает конторы все занимаются. понемножить. Ну, то есть все в своей части, естественно. А, правильно? Также, как, А вот хочу сказать, что в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вообще нет э, никаких норм, которые бы запрещали э, трансплантацию. То есть как, каким-либо образом их защищали. Это тоже очень серьезно. Вот вы говорите, кому это выгодно. Дети-сироты никак не защищены перед вот этим бизнесом. Сегодня у нас есть последний шанс предотвратить это преступление против нас, обманутого человечества, которое обманным путем превратили в неодушевленный мертвый субъект, в виде физического лица. Еще один интересный момент. Во всех реестрах так называемых физических лиц рядом с днем нашего рождения указана тут же и странная дата смерти 31 декабря 1899 года. Данная дата имеет перевод в виде системного нуля в компьютерной системе или обнуление каждого до уровня неживого, а мертвого юридически. Обнуление звания живого человека до мертвого предмета или субъекта. Во всех реестрах физических лиц выпадает эта злосчастная дата, и те бухгалтера и операторы, которые это видят, думают, что это некая системная ошибка, не понимают, что это страшная закономерность, которую просто так кликом мыши не устранить. Смотрите, это обсуждение с форумов бухгалтеров, где обсуждается выпадение этой странной даты. И не думайте, что это происходит только в РФ. Посмотрите, есть документ об основании существования данной даты 31 декабря 1899 года в реестрах США. Операция человеческого капитала. Однако помним, молчание – знак согласия, поэтому если вы молчите, значит автоматически согласны на то, что вы мертвый рак, фио, субъект или физическое лицо, и никого не волнует, что этой информации вы не знали, ведь доступна она исключительно человеку, с чем я вас и поздравляю. Узнав эту информацию, вы поняли, что вы, человека, молчать о том, что вы узнали – об этом опасно, так же, как и опасно это обнародовать в одиночку. Поэтому так важно сейчас собираться в сообщество и делать свои реестры. Прежде чем нас прочипируют и нанесут на нас штрих-код, как на товар, потому как товару положено быть в магазине, у нас есть шанс избежать этой гибельной участи. Помним, что наша сила в единстве. Рассмотрим такое понятие, как самоидентификация. Это отождествление себя с определенной социальной группой, образом, ролью, архетипом и в том числе с соционическим типом. Самоидентификация непосредственно связана с мироощущением личности, с поведением в социуме, с проблемами личностного развития и взаимоотношений. К счастью, у нас есть возможность и способ определить свою правосубъектность самоидентифицироваться и из статуса мертвого раба физического лица перейти в статус живого человека, живого мужчину и живую женщину. Хотя тем, кто наверху, этого не очень-то и хочется. Однако есть надежные методы обрести права живого человека. Герман Греф сказал в своем известном интервью волшебную фразу. Когда народ самоидентифицируется, им невозможно будет управлять. Способы... Реализовать все желания не существует. способ производства, Экономический способ производства, которым мечтал Маркс, еще не реализовался, и поэтому нужно работать. И не факт, что каждый получит эту работу, и не, каждый, не факт, что каждый получит желаемую заработную плату, и не факт, что будет удовлетворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что, что же мы науправляем? Великий министр юстиции Китая Конфуций начинал как великий демократ, а кончил как человек, который при придумал целую теорию конфуцианства, которая э, создала страты в обществе, страты, а великие мыслители, такие как Лао Цзи, придумывали свои теории, Дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она тысячи лет была секретным учением.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 Что можно как видим, система начала давать сбои и сама подсказывает, что нам нужно делать. Греф четко обозначил, что быдлом, стадом, управлять проще, им там наверху это удается виртуозно. А с теми, кто не самоидентифицировал себя, можно делать что душе угодно. Стричь налоги за все, до воздуха скоро дойдет, вероятнее всего отбирать имущество, засуживать в суде, требовать выплат по несуществующим кредитам, натравливать приставов, доводить этим людей до самоубийства и распускать на органы с их же молчаливого согласия. А вот если заглянуть во всеобщую декларацию прав человека, то там дела обстоят как раз прекрасно. Там как раз рассказывается о правах тех, кто, цитируя того же Грефа, себя самоидентифицирует как человека. Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинств обращению и наказанию. И так далее. Для человека сплошные права, идущие вразрез с тем же налоговым, гражданским и жилищными кодексами. Сколько бы ни спорили на просторах интернета сторонники и противники темы живого и живорожденного человека, назовем ее так, Различие в правах, которое дает международное право человеку, недоступно тому, кто именуется физическим лицом или лицом юридическим, или налогоплательщиком, квартиросъемщиком, в общем, кем угодно, только не человеком. Для меня главный показатель ценности той или иной идеи, правила, знания и документа – практика, как можно применить полученный инструмент в действии. Вот этим и живого человека показывает. Документы живого человека работают, все большее количество людей проверяют их в действии. Вот один такой пример. Скажи, пожалуйста, вот твоя победа, она действительно очень существенная. А удалось ли кому-то уже воспользоваться тем документом, который ты заверила, не нотариус, а который ты заверила да. как суверен? Есть да. ли какой-то прецедент? Да, значит, конечно, я с людьми делилась потому что одной мне быть даже опасно было бы, да, поэтому, mm. извините, но я размножила этих людей, их сейчас очень много по всей стране и в разных городах. Скоро мы будем это объявлять в газете. Ну вот одна из наших участниц, Галина, женщина, человек, значит, я ей подготовила этот документ, она была первая. Значит, она при приехала к нам сюда, в Санкт-Петербург, Издалека. Издалека. И вы знаете, что у, у нее была очень большая беда. Э, это пенсионерка, она живет в муниципальном жилье, и я не знаю, там у нее что-то были, или выплаты по ЖКХ, но так сложилось, то, что она э, просто-напросто опять пострадала от наших судов. Вынесли определение суда, чтобы выселить ее из единственного жилья. Вы можете себе представить, женщина одна, э, она одинокая, ее просто вышвыривают на улицу. Просто потому, что ее квартира приглянулась да, какому-то чиновнику. Да. Я понимала, что вот, ну, на расстоянии как-то ей помочь мы не можем. И я говорю, давай так, я тебе сделаю вот это свидетельство, заверю сама лично, да, как суверен, потому что можно делать вот эту вот процедуру перед двумя суверенами. У меня уже были люди, которые тоже суверены. Ну, два свидетеля, два понятых, два суверена. И я и запомнила этот документ. Вот он прошитый, все как полагается. Отсканировала и отправила. И вы знаете, она мне позвонила на следующий день, с такой радостью, и, и ну, на самом деле, вот ее радость, она больше даже моя радость, еще одна так, такая победа, да? она говорит, вы не представляете, как со мной разговаривали, отменили решение сразу же, и судья сказал, я, конечно, не могу приложить это в материалы дела, прочитал каждый листочек, mm -hmm красный весь, вообще вот все, его аж потряхивало. Конечно, все, мы отменяем решение, срочно идите за, заново, прописывайтесь обратно. То есть она говорит, такого отношения я говорит, даже не ожидала, что вот ну так так может быть. А, а человек, она уже в отчаянии. Да, Понимаешь, да, когда да, она звонила, там, ты помнишь. Общем, да, да все, это, все, просто это в отчаянии. У Вы понимаете, ну, для нас это победа. Не потому, что вот мы тут рекламируем, там, да, вот идите к нам. Вы можете это сделать и без нас. Все документы в открытом доступе, они ходят уже по интернету, пожалуйста. Согласно международного законодательства, пактов и декларации по правам человека, у каждого из нас есть заявительное право. Каждый может и должен заявить о себе, кто он и кем он является. Уже разработаны документы, как грамотно заявить о себе. Необходимо грамотно соблюсти процедуру заявления себя и свое самоопределение на правосубъектность как живого человека, живого мужчину или женщину. Нужно долго спорить о том, чушь это или нет, зачитывать определение человека из Википедии, которая, кстати, рекламируется на огромные деньги и пропихивается на всех уровнях. Википедия преподносится как свободный источник, что является осознанной ложью. Это так, к слову, сказать. Мне кажется, правда не лежит на поверхности, и так понятно, что с окружающей нас действительностью что-то не так. Иначе, как бы мы допустили ту нищету, полное правовое бесправие и незащищенность обычных людей при наличии сотен законов и правил, в которой существует большинство физических лиц обоего пола. Явно изощренный ум придумал такое разделение на человека и персону, но это разделение определенно есть, как есть декларация прав и свобод человека, где все кратко, четко и понятно рассказано о правах человека, и есть свод кодексов для персон. Уважаю мнение и выбор каждого. Моя цель – донести ту информацию, которая уже сейчас помогает другим выходить тем или иным способом из рабства.